всех любителей видеоигр а игра под названием человека лось но от наших русских разработчиков которые я снимал BlackBook. естественно она уже кстати скоро совсем скоро выйдет я продолжу ее снимать на самом деле не знаю затянется ли это на одну на две серии может быть чуть меньше посмотрим может быть это будет одна серия, может быть и больше, в зависимости от того, как бы сколько комментариев будет, лайков, это мы все посмотрим. Если понравится, я продолжу, если не понравится, нет. Думал начать играть на геймпаде, но я попробовал, и в общем без геймпада вообще не то, на самом деле. Начнем сразу. Начнем. Тут древнерусский такой, но перевод есть. А на широких крыльях песни унесу вас в край преданий. Пусть слова мои, как зерна, в вашем сердце прорастают. Вновь в туманном мраке леса жребий семеро бросают. Ждут избранника три мира перед три и слоя мироздания. мироздания. За огнем подземном шонде, шонде будет путь его лежать. Слушай слово древней Загуф песни. веды вековечном звании. В темноте холодной знания. пармы дух великий избран был. Парма, я стараюсь быстрее, потому что я боюсь не успеть. Она там еще на своем так шпрах и хорошо. Так, влево-вправо я могу двигаться. То есть влево, да, пойдемте влево. Есть какая разница? Опа, а что это там такое? Тут нашел, смотрите. А я тут еще не был. F1, чтобы открыть коллекцию артефактов. Я видите, вот э, нашел случайно совсем. Почему они сохранились? Я так. Я прошелся, не знаю, вообще копейки. Я потом покажу, где я их нашел. Так, человек лось Крылатый человек лось пересекает все три слоя мироздания. Его сопровождают духи. В его ногах древний ящер. Артефакт 7-8 века. Я не знаю, что значит ВВ, я знаю, что века. Века, а вторая В. Короче, ладно. Район Республики Коми. Это не важно, остальные я сразу вам покажу, чтобы понимать, это уже было, когда я зашел. Человек и человека лоси, Антропоморфная. Личина в окружении человека лосей. Артефакт 8-9 века. ВВ. Найден в редикоре Чердынского района Пермского края. Этот артефакт является произведением пермского звериного стиля. К звериному стилю относятся предметы металлического художественного литья, изображающие животных и человека вместе с животными. Потом я нашел такой, Нет, не его. Сначала его нашел. А, медведь. А, это я... Когда мы его найдем? А вот это можно сейчас. Основа коньковой подвески 9-10 ВВ. Района Пермского края. Это я чуть попозже, когда я, мы до него дойдем. А, судя по всему, когда я ходил, я пропустил один знак. Не знаю, где его найти. Судя по всему, я тоже должен был его найти где-то в начале. Но я профукал этот момент где-то. Но я не для того, чтобы все собрать. А, мне было просто интересно, что за игра. Чуть-чуть прошелся. Понял, что мне интересно. Потому что ее можно снять, так как у них выходит новая игра. А мы поехали. А, мне она понравилась. Меня зацепила эта игра. Значит, мы пока пройдем одну серию. Если вам понравится, пойдем дальше. Вы главное слушать еще вот это вот музыкальное красивое сопровождение. Так, видите, вот. Вот, вот это первый знак, который я получил здесь. Он дался автоматически, когда вот я подошел вот к этому дереву. Его дали автоматически. То есть, как видите, да, когда мы жмем пробел, мы можем видеть сквозь некоторые предметы. Видите, я не могу пройти... Пока это самое, пока я его не уберу. Он еще может идти автоматически. Меня остается нажимать только... О, видите, какие там огромные люди. Ну, или это призраки огромные, не знаю, как еще нажать. Нас тут учат пользоваться этой силой. Тут, видите, еще грибы почему-то белым растут. Ну, я пока не понимаю, почему. Вот. А, F2, идолы поют древних мифов, нажмите 2. Так, что нам тут? Блин, река Сирю. Средний мир от нижнего отделяет великая река Сирю. Вокруг над мирами раскинулись ее воды, надежно скрывая мир мертвых от мира людей. Вода Сирю живет водяной ваку, сжирающий все, кто отступает в его владение. Только знающие тудысь могут найти мост, ведущий из одного мира в другой. Есть и другие реки между другими мирами. Uh, вступление мы чит... uh, Я только что прочитал вступление Это то, что она в самом начале читала Потом мы встречаем реку Сирю И по ней идем То есть мы ее можем пройти Только под этой маской После нее, естественно, если я уберу маску То этот мост пропадет Видите, он пропадает И в принципе все на этом свете. Я не знаю, где, най... где я профукал знак какой-то Но это не страшно наверное. Вот мы играем, судя по всему, за человека-лосьи все-таки, видите, у нее уже на этой маске. Вот. смотрит на нас, да? Подожди, куда я живу? Если я снимаю маску, а, он там открывает, закрывает глаза, да? То есть мне надо мимо нее пройти. Присядь, пожалуйста. Потом идет, э, что у нас потом появляется? Вот эта надпись, да? Подожди, подожди, подожди. Вот эта надпись, да? бла-бла-бла. Ага, медведь Ош лежит безмолвным стражем на входе в подземный мир. Лишь мертвецам есть дорога в царство смерти. Поэтому ни дух из мира живых, ни человек не пройдет мимо Оша. И потому охотник, убивший медведь, должен воздать ему великие почести. Вот, то есть это вот он и есть. На F2... Какой был? Когда мы одеваем маску, мы видим, что у него вот глаз открывается. Он потом обратно ложится, закрывает глаза, и мы можем идти дальше, пока у него закрыты глаза. Все, мы уже прошли мимо... А значит, мы можем снимать мясо. И вот дальше вот этого медведя я никуда не ушел. То есть я вот сейчас вот мы дальше пройдем. Так. Вот. Потом появляется вот такая тема. Медвежий праздник. Многое должен сделать охотник, если решит пойти на Оша. Ведь Ош бессмертен. И только на время может дать охотни охотнику свое мясо. Нельзя, чтобы Ош услышал голос охотника. Ведь потом он сможет его выследить. Когда же Ош пойман, в честь него должен быть устроен великий праздник. А голова Оша должна быть жертвой его отцу Йону. Я думаю, что Йону, не Йену. Я думаю, все-таки Йону. Я буду читать Йону, если неправильно, а кто-нибудь меня поправит. И многие песни должны быть спеты для того, чтобы скрыть от него тех, кто его усыпил. Вот он, смотрите, сейчас такой встал, такой сейчас встанет, смотрите. Такой, так, учуял, спорим он нас учуял, просто учуял. О, все. Ой, стой, стой, стой, куда? Дальше бежим. Потом одеваем маску. То есть, видите, сейчас у нас уже показывают, что в некоторых моментах нужно действовать быстро. Потому что он нас догоняет, блядь. А его, а его это не останавливает, да? Все эти люди его не останавливают. Я думаю, его в ловушку можно сначала взять. Так, снимай. Ага, отлично. Одевай. Ага. Вот, я спустился вниз, а потом вот здесь налево как-то пошел. Случайно увидел. И вот, да, и вот нашел этот знак здесь. Все. А, F, F, F1 Вот, медведь Все, дальше него и не уходил Медведь, страж нижнего мира На артефакте медведь изображен в жертвенной позе То есть, ну, когда там вот, жертву его приносит. А, медведь так же, как и лось Почитался создателями артефактов Изображение медведя редко входит в состав Многофигурных композиций Погнали Так, смотрите, в камне еще кто-то живой О, смотрите, смотрите, ко мне ползет Стой, стой, стой, стой, стой не ешь меня, опять. Нифига себе, F2 а, Кто Чуть, по-моему, да? А, всех духов мы зовем Чудью Одни из них были созданы Йоном На заре мироздания Другие стали Чудью Это мертвецы, что они прошли последний путь Есть среди них и полезные духи Помогающие в землянке А Это есть считается землянкой Есть и злые, насыпающие несчастье У многих вещей есть духи И зная их пути, можно ими управлять Ага Ага, звучит хорошо. Звучит хорошо. Так, а все, больше ничего не открыл. Там есть что? Тут нет ничего. Я могу пройти? Ага, то есть мне, судя по всему, надо, чтобы он полз ко мне, да? что чтобы меня не сажал. Интересно, у меня может сожрать? Мне вот интересно. Блин, не хочу проверять. Я не знаю, где сохранилась игра. Я не хочу проходить все заново. Блин, братиш, кто к ней ешь меня? А, стопэ! А если он сейчас ко мне подойдет? А как я подымусь? Тут же нет ни прыжка, ни вверх, ни вниз. То есть, судя по всему, он должен плотно подойти к камню, да? Сейчас, остановись. И... А, нет, он меня не ест. Хорошо. А, и дальше он не ползет. Ладно. Он меня не ест точно? Нет, точно вроде не ест. Все, хорошо. Бля, тихо! Чуть в камень нет. не застрял в камне. Я думал, сейчас как в камне да и умру. Так, отлично. Хорошо, есть. Так, здесь есть что-то? Здесь, ноги. Здесь есть что-нибудь? А, вот, еще какое-то. Так, идолы, блота древних... О, ты куда от меня побежал? Так, а что там? Чуть мы прочитали. А, а больше ничего. Последний путь какой-то открылся. О, последний путь. Умирая наша душа, которую мы зовем Орт. Происходит последний путь. Она проходит по всем трем мирам и достигает железной горы предков. Все духи знают о последнем пути и помогают Орту. Так, так не видишь, что игра настолько короткая, что когда я все узнаю, то на этом все закончится. Так, а ты куда побежал-то? А, ты мне путь делаешь? Ой, умничка, спасибо. И оп. Все, я снял маску. Вовремя, да? Да, вовремя я снял маску. Отлично. Спасибо большое. Сейчас я вот сниму, он от меня побежит, да? А, не может убежать от меня теперь. Пытается, но он там застрял. Опа, опа, стой, стой, стой, стой, стой, обратно иди. Um, чего? какой-то. А я же... У меня же она уже и так была. Не понял. Это баг какой-то? у меня напугал. Чего у меня открылось? Ничего не открылось. блять, он такой криповый, пиздец. Стопэ. А. То есть я так могу, да, идти? А если я в... Нет! Нет! Блядь. А, ну все, я близко. Я аж обосрался. Мне нравится сопровождение. Нет, нет, ну зачем я на пробел нажал? Ю? Что ты делаешь? Хотел почему-то прыгнуть. Не знаю почему, на рефлексе. Это самое. Мне нравится сопровождение, как звуки слева, справа. То есть стерео такое звучание. Вообще классно в игре. Так, мне походу вот здесь, да, надо будет пробел нажать? Так. Блять, уйдет меня. Так, если я выключу, то он просто стоять будет, да? Мне кажется, он меня сожрать хотел, если честно. Они все такие? Блин, нихера они меня напрягают. Не-не-не, братцы, спасибо. А, то есть я должен проходить тогда, когда они опускают голову. Все, я понял. Я понял. Не, я успею, я думаю, я успею здесь пройти. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Красавчик, красавчик. Так, вот здесь, сюда? здесь нельзя было бы с ними пройти, типа. Так, вот, а, вот этот... Ага, вот этот голову Ага, а все, можно идти дальше Идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем, идем Беги туда, беги туда, беги вперед, пожалуйста Беги, беги, они меня догонят Так, так, так, так, так, червячок, червячок, стоп Оп, отлично Если где-то что-то пропущу, я, в принципе, не для того, чтобы все коллекционировать, собирать Мне просто игра очень понравилась О, там знак вижу Голова огромная, вы посмотрите на эту голову. Бля, она криповая. Так, что это за знак? Так, э, F1, F1. Опять, видите, где-то еще один знак профукал. Так, овальная бляха. Овальная бляха с изображением человеческой личины и двух ящеров. И они района Пермского края. Часть артефактов найдена в могильниках. Часть в городищах на месте жертвенников. Остальные находки обнаружены либо в кладах, в кладах, либо вне памятников. Данный артефакт правильнее отнести к сибирскому звериному стилю Смотрите, как классно выглядит Блин, они молодцы Мне нравится то, что они уже придумали В таком, в подобном стиле, да? Мне нравится Это сделано весьма классно Так Так, ребята, ребята, ребята Я что то не въехал А, стоп, я могу в камне спрятаться? Блять, могу Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Они сейчас пройдут мимо камня, да? На камень сейчас полезут о, да. Они что, зомби, что ли, какие-то? Валите, валите. Мне дальше вправо. Вообще, вот это я сейчас продумал. Я... Как хорошо, что я узнал, что камень меня не съедает. Пока, ребят. До свидания. Камешек, пойдем со мной. Камешек. Там что-то написано? Не пойму, что написано. А, нет, мне просто, наверное, дальше. Пока. Спасибо тебе большое, камешек я прошел дальше, да, это следующий шок, Это было шок, до шок, рождения всех па вождей могучих -пам. Пам, До того, как Кама Камаль. потекла Камаль. средь <-л2> тайги, в океане безграничном утка, утка по муч. волнам плыла. Красиво, да, красиво. Из яйца первичной утки Йон родился прародитель, Первый лось, отец всех духов и создатель всех людей. Скорлупа же превратилась в мир срединный и высокий. Уличный Надеюсь, я правильно мир Нижний авто, мир же зародился демой. в мрачной бездне под водой. Ух, ух напрягает. Но это сюжетка. О, мы в нижнем мире. Так о чем я тут? А, вот Мендельсвей, да, это вот то, что я сейчас зачитал. Да, да, да, это то, что я зачитал. А это что? Болото. Орт проходит по реке Сирию, что течет по нижнему миру. Грешные души вязнут в реке и вечно гниют в ней. Тысячи нечистых душ превратились в смрадную жижу. И река стала болотом. Черным и густым, как смола. Когда придет твой час, иди смело. Нет пути назад. Так, продолжить. Так, ага, ну все, тут маска, все работает, а я вниз. Опа, чуть-чуть было бы в дырку не упал, видите? Блять, ты что меня так пугаешь, призрак. Так, а здесь. А, мне вниз, в любом случае, у меня вниз, наоборот. А, вот, я кнопку нажал, а мне теперь можно пройти Вот оно как даже Так, а если я вот так сделаю? О, смотри, как красиво Бля А, смотрите, это все уже, уже нарисовано Но духи могут видеть эту Анимацию, ну, типа Ну, нифига себе Бля, Выглядит классно Вот, это они напали на медведя Под голов лосинах сводим я рожден шаманкой Певсин. Словно вечную березу, я взрастил мой славный кар. И как сын медведя Оша, я погиб в сражении диком. Ты же выбрал мрачный путь за Шонди, что не каждому под силу. Смерть твоя угроза миру, ведь без Шонди все погибнет. Я еще не раз увижу, как ты путь... В мир мертвых держишь. Ведь я жду здесь пробуждения, что давно предрешено. То есть мне надо мимо него пройти, да? Я пройду мимо тебя, пройду. То есть смотрите, видите, вот человек спит. А он как э -э медведь, да? А, нет, он в маске. А, это в маске, поэтому он как дух остается. То есть ему маску положили, чтобы он как дух оставался сто процентов. Да, как бы. Это уже объясняет много. Ага. А, стопы. Что это за это самое? А, я неправильно сделал. Так, стопы, подождите. Нет, сначала идет э, человек-лось, как я правильно понимаю, потом ты, потом медведь, если я все правильно понимаю. Блин, смотрите, какая тень там за мной. А я же сказал все правильно. Блин, как же это, ну, качественно мне нравится, когда прорабатывают детали, понимаете, свет. Твет же идет на стену. То есть, если бы его не было, в принципе, да, то здесь было бы темно. Я бы видел все в маске. Но то, что за ним еще и тень, вы посмотрите. Блядь, как мне это нравится. Это реально, это вот молодцы. Это вот очень хорошо сделано. Очень хорошо сделано. Просто удивительно. Мне нравится. Вот, видите, темнеет. Темнеет, вот потемнело все. И тень пропала даже сзади. Это качество, Это с душой сделано, просто с душой. Видно, да, может быть... Некоторые детали здесь лишние Ну, в плане вот этих всяких Значков, это все Ну, это все рассказывает историю мироздания Но он ее и так рассказывает, в принципе Пока мы ходим Ну, то, что они сделали вот такие детали Это классно Так, я пройду мимо этих камней Раз, два, раз Раз надо что-то сделать Так, стоп, это, а, это пропадает так, какой-то светлячок летает, смотрю Привет Я могу об тебя ударить? Нет, не могу Опа, что происходит? Как-то он летает, странно Может мне упасть здесь надо? Не знаю, я упаду Мне интересно, что будет А, это дракон какой-то Окей, ладно, это какой-то дракон Я хотя бы посмотрел, кто это Так, ладно, иди пока сам Опа, смотрите, меня... А, смотрите, вот внизу Знак, все, вижу, видел, увидел Краем глаза увидел Полин, не успел взять, идем еще разочек Вот, видите, вот-вот-вот он вот, он вот он, Так, сейчас он идет Теперь я хочу идти Я иду, все, отлично Так, под светом, прям под светом Стопэ Остановись, взял Взял, а, вот, и подъемчик А как я тогда до этого, почему я до этого падал? Я же просто включал маску Он почему-то падал Так, какой там цифру F1? Нифига сколько знаков пропустил Человека лось, опять же Крылатый Человек-Лось, а, крылатый, символизирует верхний мир. Его окружает шнуровой узор, символизирующий его путешествие по рекам Вселенной. В его ногах хтонические существа. Вот они. Хтонические, да, хтонические. Так, а, ну мне сейчас дракона все равно надо будет, судя по всему, использовать, чтобы подняться вверх. Но я хочу посмотреть, что там справа. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты так быстро не иди Потому что если я упаду, будет вообще неприятно Я не очень планировал падать А, ну здесь, а, здесь стенка Понятно, мне наверх Я просто поинтересоваться, что же там за стенка такая Так, братишка, прости, дай я на тебя залезу Спасибо большое Так, а, здесь гора Я нажму на кнопку, да А, мне нужно гору сюда подвинуть. Ща, подожди, пожалуйста, дай-ка я пройду туда сначала так, иди, иди, иди сюда. Иди, иди, иди, иди, иди, иди, Молодец. Нет, еще, еще, еще. Там что-то наверху есть. Там что-то процентов есть. Так, здесь я снимаю маску, поднимаюсь, на... Я смогу понять? Смогу. Поднимаюсь еще наверх. Потом. А, по-моему, я не туда иду, да, или здесь несколько разворотов событий? Подождите. Я что-то не вкуриваю. О! Еще один знак нашел, отлично. Нажмите F1, это потом. Это потом. Падай вниз. Так, походу, это просто надо гору туда подвинуть, чтобы я знак Все, Пойдем со мной. Пойдем пойдем пойдем, пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем еще. Еще, еще, еще. еще. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Двигайся, двигайся. Я, конечно, уже плохо вижу, но ничего страшного. Где там эта штука? Ага, иди, иди. иди. Еще. Ага, умничка, падаем вниз. Падаем сюда вниз, там открывается что-то, и я беру знак. Отлично, я взял, взял. Теперь можем прочитать. Первое. Идол. В центре прорезной бляхи изображен шаман Идол. Его окружают текущие реки Вселенной. В его ногах ящер, а над его головой свод из лосиных голов. Выглядит тоже достаточно качественно и красиво. Медвежьи куловы Бронзовая бляха с изображением шести медвежьих голов. Три головы расположены горизонтально, три вертикально. 6 и седьмой ВВ. Верхние Приморского края. Часто медведя изображен в жертвенной позе с головой, лежащей между лапами. До настоящего времени у части племен сохранился медвежий праздник. Когда поклоняется медведю, шкура которого именно в таком виде помещается на специально отведенное место. Все головы на артефакте также в жертвенных позах. Возможно, именно так и располагали на святилище. Пойдемте сразу дальше. Времени у нас остается немножко. Это я все-таки скажем так, чуть-чуть догадался, что нам процентов надо подвинуть камень, потому что дальше, судя по всему, сохранение сюжета. Ну, то есть он там сохраняет, и нам, типа, дальше. Если то, что мы умрем, то мы появились бы там. Поэтому ждем, когда сейчас до нас камень дойдет. Да стой, стой, куда ты так далеко отошел? Во. Он просто иногда сам начинает идти, когда я очень долго зажимаю клавишу. Как и говорил, я в эту игру сейчас... А, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я смогу так подняться, типа? Нет, не смогу. Я понял Так, ага, вот так, теперь смогу понять Потому что здесь, он, видите, голова у него, ну, спокойно проходит То есть, в принципе В принципе, это все стоит того Так, куда мы идем? Пока выключу, пока включу Выключу Включу Я буду так, знаете, включать-выключать, чтобы понимать, что если вдруг я что-то пропущу Кого? Вот, вдруг я реально что-то пропущу Так, ну мне вниз, окей и, Время шло, цен великий, за женой ушел в мир средний, и у старика старухой древней было трое дочерей, сбросил он обличье лося и вошел в землянку к людям. Младшая была достой, и ее он взял с собой. Семеро у них родилось сыновей. Семь братьев, и лосями они были, и детьми от человека. Долго жили вместе, и он с женой своей, и их семеро детей. Так, а на этом мы заканчиваем, да, все, на этом мы закончим. То есть, как бы, такое некое сохранение, где он сейчас упадет, да? А, ну да, он упал и проснулся. А мне сразу налево, да? Вот этот я не зря сюда зашел. Сейчас мы как раз это прочитаем. Поехали. Ой, я столько знаков профукал. Интересно. А, тут еще их куча. Тут нифига себе. То есть я почти прошел главу. А, Лягушка. Артефакт с изображением лягушки. Артефакт связан с представлениями о нижнем мире. Поскольку лягушка путешествует между нижним и средними мирами. 7-8 ВВС. Uh, прям Пермского края. Uh, в принципе, да, на этом будем заканчивать. Потому что неизвестно, да, как бы буду я продолжать. Нет, вдруг это для вас именно скучно смотреть. Если захотите поиграть, естественно, поиграйте сами. Очень красивое музыкальное сопровождение. Если нужно продолжение, естественно, лайк, комментарий. Предлагайте также игры для обзора. Смотрите, устал, стоит, ждет, когда я задвигаюсь. Uh, также предлагайте игры для обзора. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, предлагайте а, также и друзьям посмотреть. Призывайте их на стримы на все на свете. А тебе спасибо большое. Всего доброго. Пока-пока.